Друзья, всем привет! Вчера мы собирали грибы. Сегодня хочу показать вам то блюдо, которое мне больше всего нравится. Понятно, что вначале мы грибы собрали, помыли, почистили, помыли, порезали ну, на такие кусочки. Если большие грибы, на 4 части делим. Маленькие даже бросают целенькими. Вначале чищу лук режу его кружочками поджариваю на сковородке затем провариваю грибы обычно я их провариваю минимум два раза сливаю водичку когда варю грибы всегда бросаю луковицу еще с советских времен услышала что если грибы плохие луковица посинеет и после всего этого на поджаренный лук я загружаю сваренные грибы ставлю их жарить и потом в конце еще добавлю сливки получается очень вкусно вот такими дольками режу лук немножечко с открытой крышкой поджариваю закрываю крышку где-то еще закрытой крышкой они у меня пожарятся на среднем огне минут 15-20 друзья далее открываю и жарю сковородка у меня глубокая показываю жарю до того момента когда жидкость уменьшится в два раза чтобы грибы немножко поджарились они тогда вкуснее вот такие грибы сухие. Теперь я сюда немножечко добавляю перчика. Перекручу. И затем минут пять еще пожарится. И затем мы добавим сюда сливок. Еще пять минут. И готовое блюдо. Друзья, я хочу вам показать, какие вот это сыродежка. Та, что я показывала, серенькая. Вот это вот этот грибочек. Сейчас посмотрим. Это белый. Сейчас, сейчас, покажу. Вот это белый грибочек. И, и вот такие вот получаются. Вот такие. Это решетка. Решетка. Это тоже белый. Белого очень много мякоти, то, я вам рассказывала, друзья. Это тоже сыроежка. В основном серенькие бурятки. Готовое блюдо, попробуйте не пожалеете, очень вкусно.